А у президента Америки к тому же не так много полномочий, чтобы проводить какие-то активные мероприятия внутри страны. Президент Америки не может приказать губернатору штата или мэру города ввести карантин. Его запросто пошлют куда подальше и сделают наоборот. Каждый штат в Америке решает такие вещи самостоятельно. Также президент не может по своему желанию провести ни один закон, если его не поддержит Конгресс. И он не может начать войну, если с ним не согласны военные. Американский президент не распоряжается единоличным государственным бюджетом, для этого есть министерство финансов, да и сам этот федеральный бюджет не имеет особой силы в штатах – они в экономическом и политическом смысле не сильно зависят от центра. Америка – это не Россия, американский президент в принципе не имеет настолько важного значения, чтобы кто-то устраивал фальсификации на выборах ради смены одного старичка на другого. Все это буря в стакане воды, чтобы население чувствовало что оно в чем то там участвует и не устраивало бы настоящих революций. Все эти выборы – это большой красивый спектакль, впрочем, за нарушение правил которого следуют очень и очень серьезные наказания. Уж то что наказывать в Америке умеют. И за любые фальсификации во время выборов можно запросто загреметь лет на двадцать. Сказки рассказывать в интернете вы имеете право. Врать в средствах массовой информации тоже можно. А за реальные дела тебя запросто заметут, и каждый фальшивый бюллетень, тобой вброшенный, приплюсует к общему сроку. И вот скажите мне, кто будет так рисковать, чтобы заменить президента, который все равно ничего не решает, который тебя ничем не наградит и который тебя никак не защитит. Кроме того, американские выборы всегда решаются в нескольких штатах, которые периодически стоят на сторону то демократов, то республиканцев. А это означает, что силы обеих партий в данных штатах примерно равны. То есть противостояние там особенно принципиально. И значит, в случае чего стукачей найдется огромное количество. И они с радостью вас дадут со всеми потрохами. Только сумасшедший в таких условиях начнет заниматься махинациями. Поэтому выборы в Америке никто не фальсифицировал и не мог фальсифицировать. Это слишком опасно и это совершенно бессмысленно.